Мендет Квинтаюрмет, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, телезрители или зрители канала «Зан онлайн Я, Бадмаев Валерий Антонович, главный редактор газеты «Современная Калмыкия», избранный Конгрессом Айрат Калмыцкого народа, председателем, хочу обратиться к вам в связи со сложившейся ныне политической ситуацией как в стране, так и в республике. В стране проходят выборы депутатов Государственной Думы. В Калмыкии мы также будем голосовать за, за кого-то из кандидатов в депутаты Государственной Думы по калмыцкому одномандатному избирательному округу, а также по партийным спискам. Как известно, на съезде Чулгана и Рад Калмыцкого народа было рекомендовано 9 человек, для выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы по Калмыцкому одномандатному избирательному округу. Мы на съезде рекомендовали этим людям зарегистрироваться, поскольку мы знали, что не всем удастся зарегистрироваться, было принято решение, вероятно, вернее всего, обговаривалось на съезде такое вот положение о том, что тем, кто удастся зарегистрироваться, Придется пройти какой-то конкурс между собой, либо Конгресса и рад калмыцкого народа, избранный съездом, примет решение. Вот в числе выдвиженцев девяти был и я. Поскольку я человек беспартийный, и ни одна из партий, зарегистрированных на территории Республики Калмыкия, не выдвинула меня, мне и моим товарищам пришлось собирать подписи. Занятие это оказалось весьма и весьма тяжелым. Наложилась вот эта пандемия коронавируса, неимоверная жара, жара и нежелание отдельных граждан давать свои паспортные данные. Но в особенности сложно было в связи с пандемией коронавируса. Люди просто не пускали наших сборщиков подписей домой, домой говорили, что вы разносите заразу. Несмотря на... Огромный энтузиазм моих помощников. Кстати, я их всех благодарю, пользуясь вниманием. Всех, кто помогал мне собирать подписи. Им вообще отдельная огромная благодарность. Я это делаю уже в третий или в четвертый раз. Кроме того, благодарю всех, кто подписался за меня. Собрали мы более 4000 подписей. Сами провели выбраковку и сдали 3855 подписей. Естественно, их не хватило и... Избирком, руководствуясь с законом, отказал мне в регистрации. Я обратился в Верховный суд Калмыкии, но не на избирком, а обратился по вот какому поводу. В настоящее время вступили в противоречие федеральный закон, вернее, статья федерального закона о сборе подписей и указ президента Российской Федерации об ограничительных мерах в связи с пандемией. Вообще пандемия мешает всему. Я думаю, она мешает даже выборам в Государственную Думу. И мне хотелось узнать мнение суда, что же решит суд. Но Верховный суд Республики Калмыкия решил, что действующие нормы федерального закона выше указа президента, и никто их не отменял, поэтому мне, так же, как и избирательная комиссия Республики Калмыкия, отказано в регистрации. Я это решение буду опротестовывать в апелляционном суде, и вот почему. После апелляции у меня появится право обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы эту норму вообще отменили. Это драконовская норма в 3%, она, в общем-то, ненормальна даже при других обстоятельствах, так сказать, при обстоятельствах, когда отсутствует пандемия, но в пандемию это вообще никуда не годится. Вот, я отвлекся. Возвращаюсь к главному. На сегодняшний день из девяти кандидатов, выдвинутых или рекомендованных съездом, зарегистрировались только двое. Это Сана Бушеев и Елена Котенова. Проводить конкурс времени уже остается, не остается. Да это и нецелесообразно. Мы приняли решение, что это нецелесообразно. И Конгресса Конгресс Айрат Калмыцкого народа, проведя два собрания, пришлось... Первое, первое собрание, в котором приняло 11 человек, было поставлено под сомнение отдельными членами Конгресса. И я думаю, справедливо. Мы провели второе собрание. Провели опрос тех, кто не сможет принять участие в этом собрании. И вот из 16 членов Конгресса Айрат Калмыцкого народа 12 человек поддержали кандидату кандидатуру Санала Убушеева. Четверо воздержались. Вернее, трое воздержались. Семен Николаевич Атеев Четверо воздержались, да. Но Семен Николаевич Атеев не присутствовал на этом собрании в связи со здоровьем, и он не смог с нами быть на связи э, по телефону. Но вчера в беседе со мной он сказал, что он поддерживает кандидатуру Санала Бушиева. Таким образом, 12 членов Конгресса из 16, потому что у нас один член Конгресса этого Конгресс выбор, поддерживает кандидатуру Санала Бушеева. То есть это конституционное большинство, как говорят в парламентах всего мира. Кстати говоря, тот человек, который вышел из Конгресса, также поддерживает кандидатуру Санала. Одним словом, тема закрыта, и теперь ясно, что единственный кандидат от... Чулган, выдвинутый Чулган съезда Айрат, Калмы... Чулган Айрат Калмыцкого народа – это Санал Убушиев. При этом нас абсолютно не волновало, от какой партии он выдвинут. Потому что на Чаулгане мы выдвигали просто людей, гражданских активистов, тех, кого мы уважаем или тех, кого мы знаем. Ну, были там и некоторые случайные люди, это надо признать. Так вот. А потом они уже регистрировались от отдельных партий. Это я уже сказал в самом начале. Что касается голосования по партийным спискам, тут Чулган не принял никакого решения. Так как Чулган ⁇ внепартийная система, внепартийная организация. На Чулган присутствовали представители как минимум трех партий. А в основном это были беспартийные люди. Так же, как и я. Далее... Я хочу затронуть в связи с выборами, опять же, в связи с тем, что сейчас, с 19 сегодняшнего числа, открывается активная агитация во всех средствах массовой информации, как государственных, так и в независимых. Вот в связи с этим, и в связи с тем, что в дальнейшем нам все равно придется голосовать, особенно я обращаюсь сейчас к активной части населения, я обращаюсь сейчас к тем, кто поставил подписи за меня в моих подписных листах. Давайте не останемся в стороне, а примем участие в акции, организованной нашими молодыми ребятами, гражданскими активистами, по наблюдению за этими выборами. Конгресс целиком и полностью поддерживает эту акцию. Больше того, мы, члены Конгресса, и я, как председатель Конгресса и Рад Калмыцкого народа, предлагаем помощь с 20 1 августа в комнате номер 202А в гостинице Элиста пятиэтажной откроется работа, ну как бы сказать, группы по формированию также членов или участковых комиссий с правом совещательного голоса от кандидата Убушиева, либо наблюдателей от этого же кандидата. То есть в дополнение к тому, что организовала молодежь, и мы организовываем второй штаб. Но оба штаба будут действовать согласованно, договоренность об этом есть. И мы будем координировать свои действия как между собой, так и, между, так и с нашим кандидатом. Вот это то, что касается выборов в Государственную Думу. Здесь я также хочу сказать, чтобы снять многие вопросы о главном. О том, что было решено на съезде Айрат Калмыцкого народа, напомните, вернее. Как известно, главная цель съезда Айрат Калмыцкого народа, и она будет прописана в наших документах, которые сейчас находятся в разработке, и еще всеми членами Конгресса не изучены, и мы за это еще не проголосовали, но в проекте они есть. Главная наша цель – это борьба за благополучие, за благополучное будущее нашей республики. И это политическая борьба за власть. А участие в выборах Государственной Думы – это промежуточный этап, на котором мы как раз испробуем все свои силы, узнаем, сколько у нас есть сторонников, и в дальнейшем всех этих сторонников призвать для участия в выборах Народного Хурала, а может быть даже и в выборах главы Республики Калмыкии. Не может быть, а даже обязательно. Потому что, не взяв политическую власть в республике, нельзя, понимаете, сделать никаких не ни экономических, ни социальных, ни культурных, ни, никаких либо других изменений, как в республике, так и, так и не сможем мы внести свою лепту в преобразование Российской Федерации. В связи с этим мне поручили члены Конгресса большинством голосов сделать следующее заявление. На, последующие, на последние, вернее, сессии Народного хурала, депутат Народного хурала, член еди, партии «Единая Россия», руководитель общества или организации в поддержку президента Путина в Калмыкии заявила, что она готова обратиться к президенту России с тем, чтобы он ввел у нас в Калмыкии прямое президентское правление. Мы считаем, что это недопустимо, вообще категорически недопустимо. Поэтому Конгресс Айрат Калмыцкого народа поручил мне объяснить всем гражданам, что Конгресс не имеет никакого отношения к Бакен... вернее Бакинова Саглара, депутат Народного хурала, не имеет никакого отношения к Конгрессу, она не участвовала в съезде, она не участвовала в организации этого съезда. Ее заявление мы считаем направленным против республики и против калмыцкого народа. Да, мы не признаем легитимность и не признаем грамотность, профессионализм действий нашего главы Батухасикова. Более того, мы считаем, что народный Урал в подавляющем своем большинстве – особенно депутаты от «Единой России», должны подать в отставку, так же, как и Батухасик. Как я говорил перед этим, мы будем бороться за большинство в Народном Хурале, и мы будем выдвигать свою кандидатуру на, выборах, на, предстоя... на будущих выборах главы республики. Поэтому все они наши политические противники. Но мы будем действовать в политическом поле. И не надо сюда призывать президента России вводить прямое президентское правление, что фактически приведет к уничтожению нашей республики. Вот неужели она этого не понимает? Если не понимает, то это очень грустно. Человек, занимающий такой, такой пост, должен понимать, быть ответственным за свои слова. Вот, в принципе, все, что я должен был сказать... Обращаясь к нашим избирателям, обращаясь к жителям нашей республики и обращаясь к сторонникам Конгресса, к моим сторонникам, к тем, кто готов вести открытую политическую борьбу за изменение власти в республике и в последующем за процветание нашей республики. Спасибо за внимание.